Сегодня мы пошли погулять в лес. Оставили машину. Надеюсь, ее никто не заберет. <соединяющие> так, тут выруби, вырубили посадки сейчас это все выглядит очень открытым и незнакомым будем заново все исследовать Дошли до дороги, которая ведет на Сиедру. А